Характеристика, которую можно было дать Бурбону – подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель. Отлично! Вырвались. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков полегла. Но если будем друг друга прикрывать, все путем... Чусок! А! Это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. истории про поющие трубы, говорят, если приложить ухо к трубам и прислушиваться, можно чисто услышать голоса мертвецов, херня. Маки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк третьяковских. А Ганза все грозится с ними покончить. Ха. Так, теперь будет нас... А это шухер у них такой? Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Но работа. Смотри не за день банки. ноги смотреть, тебе любой шум выдаст опачки, а это у нас растяжечка. Ха -ха. железная маза избавится от слепых и от Настроили, но ну, чистая революция. Терьмо. Надо поближе подойти. Давай, обезвредь постовых. <сосы> <сосы> <сосы> Не, походу глюк. 5 пушек в чуток патронов. Эти жирняют тоже на себе с матьё и грибы. Терьмо всякое. А что там за персонаж с тобой был? Хозяина каравана. Наш главный хочет за него выкуп. Тот же вес, но в патронах. Да ладно. Ничего себе. А я этому тюфяку просто глотку бы вскрыл. Ну, главное у нас же протек, А ты солдат. Ha, ha, ha, ha, ha. Чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тепло, Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем и те вместе справимся. И не выделывайся там. Мне еще жить охота. She Да боевая резина Ганзы. Ищу братву. Вы качели, мать его в бога, душу! Да мной! А нам упырь. Централа.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 тут сейчас! Ублюдки! За Семен, заводи трези. Спасем этих пулутрупов. Артем, держись! Нам сегодня гадо прет! Вообще юмора не понимаю. Хо-хо-хо! Какая встреча! Может быть это обман зрения? Нет же, это Курбон! Собственной персоны! А я лучше не надеялся, что свидимся! Семен, смотри, как кто к нам пришел. Вот хрень! Мы вляпались, пацанчик! Эй, -э -э, Михалыч, какая встреча! А я как раз к тебе лыжи мылил! Слышали, мужики? Накрывайте на кровати настал серебро, к нам бурбон у гости пожалуй. Бурбон, ты только не нервничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где мне ждать? Да помню, помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен.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 Все нормально. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Давай, давай, шевели бутами. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Э, следи за языком. Да, мы вляпались по самые помидоры. На этих перцев с дрезины у меня ЛВ точно да, не. Если они нам отработать дадут, ну, там типа дерьмо да, да, да, разгребать. Будем считать, что повезло. Ну, на Ганзу нам пути нет, но зато… Слышишь, держи патрон, пойди купи пару фильтров противогаза. Есть одна мыслишка. А я пойду перетру поиски. Встретимся в баре, или я сам тебя позже отыщу. Ну, давай, минут пять у тебя в общем есть кто-то слышит. Ответьте, это Москва, говорит, Москва. Станция метро Проспект Мира. Может, самогонщику наверно быть? Давай, все же со Прикупи себе красивые одежду. Почувствуйся к в общем, от Сухаревской ближайших китайской станции Туннель очень удастся, потому что в станции Мы тут им вчера кошку побрили. Кошка довольна Дай пять В смысле, руку из него даже не было а через день бывает, кто-нибудь наслушается про то, какой-то замечательный туннель, пойдет в него один и все, вспоминай, как звали, бесследно. Бери их, совсем немного осталось. Договорились. Ни в, а нет, в случае нельзя вот смотреть он. на кремлевские звезды, когда поднимаешься на век. Они заговоренные звезды эти. Приходи и в другой зируют, раз, или что-то вроде Отлично того. Отлично сделано. И... Мам, раз, и... а мам, купи мне крылья. Вы На проспекте Меркельцевой Вы запретили дождь. Если кого-то еще накоплено, то я не Думаю, в Питерскую метро должны быть ведь не И покремлю и они, вместо того, чтобы рангеты ну, и пока Ну, значит так. Я тут добазарился с одним перцем. Он, конечно, аж мотяра нереалит. Но тут уж ничего не сделал. Зашибись, все выдвигаемся. Потому что, уже всех внутри Пороза с ним уже к тому времени было некому. Поэтому доклина такое и не стоит. И словно полная... Эх, и никто <падает> меня не слышит. Нет, Нет. Если никого. Если меня никого. сейчас кто-то слышит, Урбон? А Это Москва. Как будто сам не знаешь. Станция метро Просто проспах мира. Я уже Михи забашлял. Люди, Но мне тут ответить, ответить. Чего ну, мне ты ничего не платил. Ну, если ты, меня, конечно, не хочешь, чтобы я Москва, тебя пропустил, прием. платить не обязательно. не обязательно. Вот дерьмо! Если меня да. слышит, приятно с вами нет. иметь дело. Да ладно. Шутка? Никто, никто меня не слышит. Меня не слышит. Нет никого. Все НС готовы. Ворота открываются. Слышите, Вы уверены, слышите, товарищ командир? Все по местам. Прикройте меня. меня. Черт, ненавижу это. Станция метро, проспект мира. Люди, если вы живы, ответьте. Слышит ли меня кто-нибудь? Это Москва, прием. Да бросишься с Кажется, все чистое. Давай. Удачи. Не надо валить отсюда по-быстрому. Пошли, пацанчик! Как описать чувство, когда после 20 лет в тоннелях видишь небо? Когда видишь город, в котором когда-то родился, и в котором теперь властвует чудовище? Вот он, мертвый город, сказал мне Бурбо. Добро пожаловать домой. Теперь будь очень, очень на стрёме. А вот и счастливые мля жители этого райского городка. Сталкеры, эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Но там волыны ищут, маслины, технику действующую. Без них метро бы уже давно скопытилось. Иногда на их жмуров набредаешь. Они как камень, твердые, замороженные, но чистый снеговик в одежде. Ты зал обыщи как следует. Вдруг тут есть еще один схрон. Они часто на поверхности схроны мастерят, куда добычу скатывают. Так что ты давай, гляди оба, ищи, и наверху у тебя не будет проблем ни с патронами, ни с фильтрами. Так, что тут у нас? Ага, фильтрик пригодится. А тут и маслинок насыпала. Спасибо, братан. Ну что, готов? Тогда двинули дальше. Значит, теперь зырь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухаревке. Там мы с тобой попрощаемся. Мой Калаш станет твоим, мы ну, когда базарились. Пацан, начкуйся! Держись в укрытии! Если мы такого урода на открытом месте встретим, нычкуйся в любую щель. Их тут демонами кличут, но лично я называю их суками. Вот он, мертвый город. Добро пожаловать домой, Артем. Так не прется, а? Придется тебе обойти это, Артем. Ты не вступай в лужи, они радиоактивные. Облучиться в две секунды. Вон там, видишь, здание с воротами? У него во дворе вход в шахту, тебе туда. Я тебя буду ждать в здании, там есть укреппозиция ордена. И не тормози. И главное, Артем, главное... Не ешь желтый снять. Какого хрябца? Я отправился на север, на ВДНХ. напугал парень. Рад, что справился. Я, честно говоря, думал, что ты уже жмур. Почти. Почти пришли. Еще один двор остался. Слетел. давай вперед двигаем Помнишь это? Помнишь самая желтый снег не есть. Помнишь? Возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона. Там были друзья. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильный. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда свинтить. Решеточку. Надо просто. Обмануть. Давай, сюда, Ражо. Чё, я не пролезаю. Ладно, ты тут. Обману. Кто к нам пожаловал? Дать же наш Челнот Бурбо. Да ты базарить научился. Молодца. Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну конечно. К хозяин, так не хозяин. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончи позже. Двигай, двигай! Глянь, он там ничего не забыл? Что-то шмоток его не видать. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Sure. Дорожок. Да Диа ты, ты! Опять Ты Давай! сейчас Что ну, же? Смотри, что ты ты не потерять. Давай, сейчас поймали нет а кто это бурбон да ладно хорош что правда ну безбашенный перец идиот Боже, Какого Надо, походу, завязывать, Вот и притащил с собой ублюдина. Отвечай, Гатлер, башку снесу. Это одноглавное или гомоходное? Пустить свое оружие, юноша. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, влажновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Что ж, мудрое решение. Появление хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Здействует на подсознание. Я знаю этот тоннель. А он знает меня. Пойдем. Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. Прошу тебя, труб мой, не выключай свет, иначе нам придется остаться тут навеки. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово "кто" здесь применимо. Мы должны обойти их, не прикасаясь к всего этому. Сосредоточься. раз за разом, вот уже долгие годы. За мной не смотри вперед. Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Кастанай Лапио Манта. Кастанай Лапио Манта. Алаум раум-ом, алаум раум-ом, кастаная лапио астероманта, кастаная лапио МАНТА алаум раум-ом, алаум раум-ом, кастаная лапио. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного лично. Я был с ними, когда они погибали. Я был единственным выжившим. Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай и ад. Душам некуда деваться теперь, и даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. Средоточься. частной Стургеневской. Кажется, положение там становится все хуже. Идем же. Чувствуешь? Оно приближается. Да? Это редкий талант. Так пользуйся им. Замри! лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Будь осторожен. Сходит. Живой пример. Прыгай над резину. Тоннель впереди должен быть спокоен. Мы доберемся быстро. но боролись за выживание до последнего.